Приветствую друзья, меня зовут Михаил Пачаев. Я уже 7 лет занимаюсь с тренажером "Правило", Провожу тренировки, продаю тренажеры, продаю комплектующие для тренировок на "Правило", Обучаю людей дистанционно В этом видео я расскажу про манжеты, которые я использую И продаю по всему миру Они состоят манжеты на ноги и манжеты на руки Начну с ног Самая основная задача, с которой работает манжета на ноге, это она не должна давить на ахилу. У меня состоят они из двух частей. Используются пластиковые пряжки гамма. Вот так она затягивается. Есть видео, где я показываю, как одевать манжету. Рассказываю подробно. Здесь у меня две петли. Эта петля находится под стопой. Вот, из-за нее уже тянешь. Потом можно поменять. И та, которая была сзади. Потому что если вдруг здесь продавится вот это место и будет давить на ахилу, но мы максимально уменьшили нагрузку. Вот. Но на всякий случай сделали, чтобы она была еще можно было перевернуть ее. Ты переворачиваешь, и у тебя снова она рабочая манжета. Вот так вот выглядят манжеты на ноги. Манжеты на руки. Мы решили, что лучше, чтобы. Когда рука выскальзывает из манжеты, надо держать руку в кулаке. Потому что как бы ты ни затягивал вот в эту область предплечья, да, она все равно будет съезжать. Поэтому основная нагрузка идет на кисть. И вот люди пытаются избежать от этой боли, но все равно она присутствует. Когда манжета съезжает, она давит на вот этот большой палец. Где-то люди используют бинты эластичные, но бинт тогда передавливает вену Мне это не нравилось, когда рука синеет И поэтому мы сделали так, чтобы вот в этом месте, в самом тонком месте запястья было, было перетягивание, но при этом не было такого зажимания вены Конечно, когда ты долго висишь, все равно здесь вот Если ты слабо затянешь, тогда она выскользнет Если ты сильно затянешь, тогда она у тебя вену передавит я считаю, что мы максимально это уменьшили нагрузку и можно долго заниматься. Я сам лично могу заниматься полчаса на этих манжетах, не снимая их. Сделали что? Сделали, значит, вшили сюда палочку. Вот человек берется рукой. Но не держится за нее. Есть такие манжеты, где металлическая труба, и человек за нее держится. То есть он постоянно находится в нагрузке, постоянно. То есть он не может расслабить. Наша же задача вытянуть. А если ты в нагрузке, тогда у тебя вытяжения нет. Самое главное, чтобы здесь был кулак. Чтобы человек не расслаблял руку вот так, а просто держал ее в кулаке. Даже пусть это будет легкое вот сжатие палочки. И чтобы избежать давления, подушечка у каждого же, да, разная кисть, разные предплечье. Вот. вот эта подушка, она съемная Во-первых, она удобна для чего снимать? Что ты можешь ее снять, постирать и заново одеть Во-вторых, ты можешь ее снять и поднять выше или ниже вот к этому отверстию И тогда будет разное давление на кисть, то есть регулировка есть под каждого человека можно отрегулировать. Поднять повыше и опустить пониже. Что еще? В комплекте на руки еще мы кладем дополнительные подушки. Две дополнительные подушки на случай, если ты занимаешься, у тебя поток людей. Два, три, четыре, пять человек. И тебе нужно быстренько поменять. Так как руки потеют, она становится мокрая и неприятно. Следующий человек уже неприятно ему заниматься. Поэтому ты одну, одну подушку снимаешь, а эти, которые вот, снимаешь мокрую, сушишь ее, а вот эти одеваешь, они заново сухие, и у тебя все хорошо, тренировка продолжается, без остановки. Что еще? У нас здесь идет три ремешка, три ремешка которые ты можешь тоже одевать или убирать дополнительно. Можно на двух заниматься, можно на трех можно поворачивать покисти, Крутить манжету чтобы, чтобы давления не было Бывает, что ремешок давит Ты просто проворачиваешь манжету И все нормально У тебя ремешок никуда не давит Вот это что касаемо манжет для, для рук ну, Вот это вот, э, основной комплект Который продается Это что касается манжет Лично я занимаюсь Сам шью руками Сам шью, беру материал Получается, только материал здесь, пальцеп, это называется пальцеп Он на каждый палец отдельно цепляется. И вот так ты занимаешься. Я занимаюсь сам вот на таких пальцепах. Это мягкая стропа. Сейчас один метр такой стропы стоит 300 рублей. Получается на один пальцеп надо порядка 500 рублей. Только на стропу ну и пошить руками здесь машинка не пробьет такую толщину кто-то скручивает э, шурупами кто-то еще чем-то делает мне нравится больше нитками стягивать потому что как бы ну, дополнительный металл не хотелось бы здесь использовать покрасивее так вот, занимаюсь на таких пальцепах и очень удобно еще когда человека тянешь за петлю глисона не сам он висит растянутый за руки за ноги и голову подтягивает еще петлю глиссона а когда я растягиваю человека за руки за ноги одеваю петлю глиссона и сам аккуратно вытягиваю вот с помощью пальцепов это сделать очень мягко и удобно порядка двух часов уходит на один пальцеп сидеть и прошивать это все ну и наверное не так это красиво как на швейной машинке выглядит но, но очень практично и мне нравится это что касается манжет, еще будут у меня видео, где я расскажу про тренировки на правила, расскажу про наш тренажер для растягивания, универсальный тренажер, потому что он и на грузах, и на лебедке, и с электромотором можно его использовать. Но это в следующих видео. Поэтому, если вам это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите следующее видео. Всех благ! Да приводит с нами сила!